Здравствуйте, дорогие подписчики гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Стрелец на март месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты. Елена, от всей души вас благодарю за помощь и поддержку. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет Стрельцов в марте 2023 года. Какие задачи, какие энергии, какие возможности идут. События, работа и карта трансерфинга, реальности, о том, как мы можем изменить реальность, меняя свое мировоззрение. Итак, первая карта, шестерка жезлов. Карта победы, карта триумфа, карта, когда мы должны проявить себя, показать себя миру. Показать все свои способности Все свои заслуги Возможно выступить перед кем-то Повести за собой да, людей И по событиям мы смотрим Что первая карта Десятка жезлов Говорит, что просто Не будет, да, что нужно будет Вкалывать, напрягаться Нести какие-то обязанности Выполнять какую-то работу Причем работа может быть очень много десять жезлов здесь, да, напряжение, труд, терпение. Карта, кстати, вырабатывает терпение, она говорит, не бросай начатое, доведи дело до конца. Если мы хотим, вот, чтобы эти жезлы превратились в нашу победу, нужно приложить усилия, нужно видеть цель, да, идти к ней. Но карта говорит, у вас все получится, да, может быть казаться, что тяжело, что много работы, много обязанностей, много надо напрягаться, но это стоит того. И вторая карта событий, она говорит, да, э, император, карта стабильного положения, карта, когда я, да, взял на себя ответственность или взяла, я сам решаю, что в моей жизни будет, как происходить, сам принимаю решения, сам их выполняю, и сам беру ответственность за э, результаты да, вот этих решений. Карта императора, она советует мыслить стратегически, быть уверенным в себе для того, чтобы добиться успеха, не бояться брать на себя ответственность. Возможно, нужно будет решать какие-то вопросы в госучреждениях, работать или встречаться с вышестоящими какими-то людьми, занимающими какие-то должности. Но если это так, встречайтесь, решайте свои дела. По этой карте очень важно соблюдать дисциплину и порядок, иметь сильную волю, быть строгим к себе, спрашивать себя, да, соблюдать вот эту дисциплину, что мне нужно вас только-то встать, вас только-то прийти, не опоздать, выполнить все обязательства, да, за которые я взялся дела, которые я обещал нужно обязательно сделать. Возможно, просто человек высокого статуса, должности или старший человек породы, да, будет играть большую роль в вашей жизни. От него будут зависеть какие-то важные вопросы. Третья карта это карта Пятерка Пентаклей. Она говорит, что нужно быть осторожнее в финансовом плане, потому что могут быть какие-то незапланированные траты, незапланированные покупки, может прийти еще о котором вы забыли, или из налоговой какие-то пени, штрафы. Поэтому платите все вовремя, проверьте, что вы в этом месяце должны оплатить. У нас кончается квартал первый, да, в марте. Поэтому просчитайте, посмотрите. Проверьте страховку на машину, все ли у вас, не вышли ли у вас сроки. За, оставьте на этот месяц НЗ какой-то Потому что если что-то понадобится Заплатить не, как сказать, не запланировано Чтобы у вас были на это деньги Карта говорит о том, что вам чего-то не хватает Вам чего-то недостает Может быть тепла и любви Может быть отдыха да, Или может быть а, в, в работе да, Не хватает а, удовлетворения Такого от работы а, Но карта говорит, что есть помощь И она рядом, да, нужно смотреть по сторонам, решение вашей проблемы есть, его надо просто увидеть. А вот эти два человека идут, видите, они даже не обращают внимания, что рядом церковь, куда можно сойти, погреться, получить помощь духовную и пропитание. Они идут, даже не смотрят, они смотрят себе под ноги, поэтому поднимайте голову и смотрите, что вы хотите сделать, чего вам не хватает и ищите пути решения. По работе карта смерть. Карта говорит, грядут перемены, причем неожиданные. Может смениться начальство, может переехать офис. Может быть резкое и неожиданное увольнение, смена направления деятельности. Может быть вы вдруг, вдруг решите, что... Вот вам, допустим, не достает чего-то на работе, что я буду искать новую работу, что я хочу заниматься новым каким-то направлением. Эти перемены, они уже спланированы, вы их не измените. Самое главное здесь принимать эти перемены. Если вы будете цепляться за старый, если вы будете за что-то бороться, чтобы все осталось по-старому, будет только хуже. Поэтому, когда мы перемены видим, что они идут, надо сказать, окей, хорошо, значит, я должен перейти на какой-то другой уровень. Да? Значит, пришло время перейти на новую какую-то ступень в своей жизни. Ну, если пришло начальство, ну, значит, оно так и надо, значит, это к лучшему. Пускай будет так, без сопротивления. Если пришли какие-то новые коллеги, тоже так же. Без сопротивления встречаем, и все будет хорошо. Перемены какие-то неожиданные будут на работе. Девятка мечей стоит у нас в позиции «семья» отношения карта пустых каких-то страхов что-то вы себе надумываете что-то вы себе там накру... себя накручиваете да не спите ночами у вас очень много мыслей что вы за что переживаете за детей как их устроить или за то что как жить дальше как будет развиваться события в нашей жизни в окружающем мире не надо за это переживать столько мыслей все впустую нужно в это время отдыхать набираться сил для того, чтобы завтра да, делать новые шаги, для того, чтобы занять вот такое положение, задача месяца, быть уверенным в себе, да, а вы можете энергию растратить на переживание ненужные какие-то страхи. Карта семьи, отношений говорит, что ну, вот в отношении семьи, детей, каких-то семейных дел не надо переживать, нужно просто работать, и вы добьетесь результатов. Не тратьте энергию понапрасну. И карта трансерфинга а, говорит о том, что вам выпал туз разума, называется принятие решения. Карта говорит о том, что вы приняли какое-то решение, то есть когда вы принимаете решение, вы а, что-то чувствуете, да, дискомфорт или радость. Вот вы здесь переживаете, может нужно принять какое-то решение, вот или по работе, да, или по каким-то обстоятельствам жизненным решить какую-то проблему. Вместо того, чтобы искать э, пути, вы сидите, переживаете, там не спите ночами, накручиваете себя, да. А карта трансерфинга говорит, что как принять правильное решение. Ну, представьте, что вы приняли решение, допустим, не знаю, уйти с работы, да, как один из вариантов. Э, ну, представьте, я ушел или ушла, что, что я чувствую, вот, как будто вы уже приняли это решение окончательно. У вас в душе вы почувствуете либо дискомфорт, либо какую-то уверенность и спокойствие. Ориентируйтесь на свои чувства и тогда вы примете правильное решение. Если вы чувствуете дискомфорт, что у вас какой-то страх появляется, да, сердце ёкает прямо вот так от страха, что что будет, то тогда это не не то решение, которое нужно принять. Нужно тогда сказать нет этому решению. Если вы себя уговариваете, что нет, ну надо же, да, вот это делать, или надо с этим человеком быть, или надо там на эту работу ходить, вы как бы себя уговариваете, но это тоже неправильное решение. Если вы себя не уговариваете, а просто решаете, идете и делаете, то значит ваша душа э, вам говорит да на этот вопрос, на это направление. И вам ну, нет просто необходимости себя уговаривать, вы просто внутри знаете, что это так и все. Поэтому не переживайте, а просто смотрите на свои ощущения, вам подсказывает всегда Выше Я, что для вас правильно, а что неправильно. Итак, дорогие друзья, дорогие стрельцы, у вас прекрасный расклад, задача стать уверенным в себе, добиться успеха, триумфа. Это придет через перемены, через перебарывание своих страхов и приведет вас к этой прекрасной карте император, когда вы на троне, когда вы на коне, когда вы сами решаете свою судьбу. Надо просто взять ответственность на себя, не надо бояться. Скажите, я теперь вершу свою судьбу, я отвечаю за все события, которые происходят в моей жизни. И тогда и ориентируйтесь на чувства, и тогда все у вас будет получаться. И тогда... Каждая карта, которая несла какие-то проблемы, она превратится в успех, триумф. Я желаю вам удачи, дорогие э, стрельцы. Э, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам откликается расклад, насколько он вам э, откликается в вашем сердце. Да? И э, для чего нужно ставить лайки? Для того, чтобы другие люди увидели эти советы и приняли правильное решение. Я желаю вам удачи, счастья, здоровья, любви. Пусть у вас все получится. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.